Всем привет! Компания Нагазу.ру Очередной ховал на установке у нас F7 2 литра 190 лошадиных сил Двигатель с прямым впрыском Приехал Новый абсолютно автомобиль 2022 год выпуска Работы только начались Комплект будем устанавливать Алекс, электроника Алекс, вот коробка, электроники, то есть блок управления, Алекс идея, эмулятор, и касса проводки. проводки будет. В будут будет стоять баракуда, алимидная трубка. В комплекте идет газовый клапан на 8 и редуктор завали супер с запасом по мощности и фильтр ультра. Это полный комплект. Приходит и устанавливается расход бензина будет всегда на этом двигателе, двигатель с прямым впрыском, вот то есть бензиновых форсунок здесь визуально нету, форсунки там стоят снизу, рампа снизу подает непосредственно в камеру сгорания бензин. При переходе на газ бензин будет всегда подаваться, конкретно на этом двигателе будем Пытаться достичь 5-10% на бензина. Все остальное будет газом замещаться. Машина новая. Со слов клиента, расход примерно 15 литров. Но это может быть не точно. Он проехал мало еще. По прогнозу, что будет в дальнейшем примерно литров 15 пропана. И литра полторы бензина. Будем надеяться на это. Монтаж идет. Вот только начался. А если кому-то, кому интересно какие-то нюансы по монтажу, по работе, как мы это будем делать, пишите под видео, может быть успеем еще снять. В конце обязательно снимем, но может кому-то интересно будет, какие-то тонкости, где-то что-то как-то, то может тоже успею снять. Хавал F7, 2 литра, 190 лошадиных сил.